Диверсификация портфеля. Какое, слово «избитое» все знают, не клади яйца в одну корзину и так далее, и так далее. Собственно, какой диверсификация должна быть в портфеле, или, скажем, она должна быть в различных разрезах. У вас в портфеле, если мы говорим о портфеле полноценном, да, должны быть активы разного рыночного риска. Ну, не обязательно должны, они должны соответствовать вашим да, риск-профилям, повторюсь, опять же. Но это может быть сочетание, даже у консервативного инвестора может быть доля, но это доля небольшой, 5% каких-нибудь агрессивных активов, а, ну, соответственно, пропорции могут меняться. Это должна быть диверсификация по классам активов, то есть кроме акций, облигаций, недвижимости, золота, недвижимости, там, драк металлы, и так далее, и так далее. то есть -то тоже зависит и от целей портфеля, от возможности от суммы портфеля, от того, каким инструментом есть доступ, в конце концов. Да? По регионам инвестирования. Сколько нужно инвестировать в США экономику, сколько в Китай, сколько в Российскую, сколько активов у вас должно быть в белорусской юрисдикции, например, да, если можно если вообще рассматривать, включать. Ну, по валютам здесь больше к долговым инструментам. И, собственно, это то, что нужно помнить. С одной стороны, какие инструменты больше или более доступны да, в каких валютах. С другой стороны, чтобы не оказалось, что вы видите свою пенсию условно в Испании или на Кипре, то есть в еврозоне, а инвестируйте и копите для себя там в рублях или долларах. Это будет тоже, наверное, нецелесообразно чем-то. Ну и цель – это снижение вероятности крупных убытков. То есть не нужно думать, что диверсификация вам дает какой-то рост, а тем более там кратный рост в доходности портфеля. Это скорее про защиту, это про то, чтобы ваш портфель не зависел от чего-то очень фатально, чтобы если с чем-то каким одним активом случается что-то неприятное, чтобы, в общем-то, у вас весь портфель не пострадал. Думаю, в основном это посыл, он такой. Есть такое слово «ребалансировка». Я его сегодня уже упоминал не раз, вот давайте рассмотрим, что это такое. Это процесс приведения текущего портфеля, то, что у вас вот по факту, под влиянием рыночной ситуации, про разному активы росли, под влиянием ваших действий, вы решили покупать то или иное актив да, на большую сумму, и у вас есть фактически портфель. И вот ваш фактический портфель имеет какую-то структуру по тем самым рискам, классам активов, регионам инвестирования и так далее. И, как я уже упоминал, у вас должна быть собственная стратегия, которую вы для себя смотрите как ориентир, который вы периодически портфель приводите. Периодически, вот это всегда возникает вопрос, а как, часто или когда периодически. Есть один несколькомятный, самый простой, он, в общем-то, простой не значит плохой, календарная ребалансировка. Например. Вы делаете пересмотр своего портфеля раз в год, чтобы не случалось, как не падали бы там условно акции, где-то там подрастали в это время облигации, золото. Вы делаете это там всегда в январе или кто-то делает там в месяц, когда у него день рождения, наверное, в тот же день другие дела. Ну и так далее. Выбирает каждый. Часто делать точно не стоит, потому что у вас может оказаться повышенные расходы на издержки, на комиссии. Возможно, вы начнете Ребалансировка – это продать что-то, то, что стало занимать большую долю, чем должно, да, и докупить то, чего нет. Возможно, вы рано в растущий актив начнете постепенно продавать, а он бы мог расти и больше. Поэтому, ну, частые промежутки, которые часто упоминаются, это полгода-год. Ну, раз в год пересматривать портфели, в общем-то, при необходимости пересматривать на предмет и балансировки точно стоит. А уж делать, не делать, чтобы не оказалось, я говорю по-простому, что вы там 100 долларов перекладываете из одного ETF в другой, это точно, ну, принципиально портфель ничего не изменит, конечно, если портфель не 10 долларов. То есть календарное, все понятно по времени. Есть ли балансировка основана на каких-то процентных целевых показателях? Что это имеется в виду? Когда вы для себя приняли решение, что у вас в портфеле 30-30-40 акций, облигаций и золота, например, да, я это просто с головы, ваша целевая структура. А у вас начинает отклонение плюс-минус 1 или плюс-минус 2 или 3%, вы на них не смотрите. Если это 30-30-40, становится 27 или там, 34. А вот если 5% это уже вы считаете серьезным отклонением, вот, вот для вас будет какой-то триггер. Актив, который занимал 30%, стал занимать 35%. Значит, на 5% его нужно подсократить. То есть это и есть основана основанная на процентах целевых показателей. И, собственно, третий вид, это, наверное, самый оптимальный, если у вас не портфель, состоящий из одной суммы, которую вы разово инвестировали, и ничего с ней не происходит, просто внутри активов вы ее там между собой меняете. Это ремонтировка, если вы пополняете или изымаете какие-то средства из портфеля. Тогда логично, если ваша структура, все те же примеры, которые я привел, 30-30-40, изменилась и стала 35-25-40. Ну, естественно, при пополнении портфеля новыми деньгами вам нужно докупить больше того актива, доля которого просела, который занимает меньше целевого показателя. Ну и, соответственно, привести к тому, чтобы меньше, чем меньше действий над портфелем вы делаете, тем будет лучше. То есть, в общем-то, то же самое при изъятии. Если вы понимаете, что у вас какого-то актива больше, чем целевая доля, вот при изъятии скорее разумно сделать частичное изъятие именно из него. Так, на сколько должен отклониться, чтобы провести? Ответ получил прекрасно. Почему 5 разницы и тогда ребалансировка? балансировка? Чем обоснован такой процент? Нет, Анна, на самом деле это не ключевой показатель, чтобы 5. Вот я это привел как пример. И давайте очень по-простому. Возьмем портфель 100 тысяч долларов. И тогда 30, отклонившись на 5, это стало 35 тысяч. Ну, для большинства посредников, банк, брокер, там, страховые компании 5 тысяч это ну, может так, ну, даже не так. Вот для, для брокера это точно не проблема. Там, и может быть 2-3 тысячи э, отклонения в абсолютных цифрах. А например, у некоторых там, ну, там, где крупный капитал в страховых компаниях, в профессиональных программах, там может быть целесообразным делать сделку, когда у вас сумма активов 7,5 или 10 тысяч долларов. И что получается? У вас отклонилось, то вот вместо 30 какой-то актив стал занимать 35%. Но если, а там я это привожу пример, там за сделку нужно заплатить 50 долларов за каждый делинг. Соответственно, на тысячу ну, просто нелогично делать, переводить из одного актива в другой долларов, потому что вы 50 долларов составить 5% от, от суммы-то, так вы еще на тысячу продадите, а потом купите два раза две сделки, это 100, ну и соответственно 100 долларов от тысячи 10%, зачем такая ребалансировка нужна, понимаете, поэтому я это сказал примерно, потому что да, ну и все будет сильно по-другому, если портфель не 100 тысяч долларов, а 10 тысяч долларов, да, и все по-другому, если это миллион, ну, поэтому э, это те цифры, которые вы должны для себя определить с учетом разумности издержек через э, тот способ инвестирования, который у вас выбран, да, и через того посредника. Поэтому это не нету таких универсальных цифр, которые просто сказать это должно быть вот на 5%. Э, потому и, для примера взял эту цифру, потому что если ваш портфель 10 тысяч и у вас 3 тысячи инвестировано в какой-то актив, а он подрос до 3500, ну, вот 500 долларов, может на этой сумме еще и целесообразно там, если у вас счет у брокера и там копеечные издержки, там два цента за акцию, например, продать на 500 долларов что-то и докупить на те самые 500 в другом другого актива. Но если вы там инвестируете, где эти издержки уже измеряются несколько долларов минимум за сделку, да, а то и несколько десятков долларов, то тогда все понятно, что в общем здравый смысл отсутствует. Вопрос: какой-то период нужно покупать, докупать акции, если какой-то сезон, или просто выбрать две даты в год и покупать. Ну, на самом деле, если говорить конкретно про этот слайд, то вот это и есть варианты. По календарю вы для себя определяете. Вы, скажем так, вы определяете, что вы будете это делать, ну вот, решили: раз в полгода или раз в год. Я бы скорее, может, говорил, раз в год. А если серьезное потрясение на рынке, и там какие-то колебания, ну, нестандартные, вы понимаете, что у вас там уже, ух, какой-то дисбаланс, то можно это делать чаще. А, говорить именно о сезоне, вы найдете массу каких-то полупророческих вещей про продавая в мае, там, да, и только в сентябре возвращаясь на рынок, вы найдете вещи из разряда там. Как там ралли Санта-Клауса, да, рождественское, когда рынки чаще всего на конец года растут. Есть масса каких-то подведенных под этой теории, потому что у многих в корпорациях на их KPI завязаны бонусы на выполнение тех самых KPI, то есть если там вот... Акция растет, капитализация компании достигает каких-то вещей. То -то, да, вот человек получает там, по опциону, какие-то акции, у него это было больше. Я считаю, это все из разряда не тех факторов, которые вам необходимо вот смотреть, когда в календаре что-то происходит. Я думаю, нужно разумно смотреть, насколько это отклоняется. То есть периодически обращаться к портфелю и видеть, если отклоняется на те цифры, которые уже значимы, которые следовало бы привести, вот тогда, собственно, это делать. А по-хорошему, вот третий пункт, когда я говорил, вы понимаете, что просил, это сложно делать эмоционально. Вы, получается, зарабатывали, зарабатывали новые деньги, пополняете ими портфель и докупаете не тот прекрасный актив, акции технологичных компаний, которые у вас росли в портфеле и тянули его вверх, а докупаете что-то, что не росло, а то еще и проседало, понимаете, то есть, чтобы вернуться. Поэтому я говорю, это важно свою стратегию иметь принять ее, с разной стороны несколько посмотреть раз, и только потом как бы ну вот, принимать решение, что да, ее вы планируете и будете тут сказать решение для себя.